Здрасте, соучастники психологического канала Немиркины. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Как люди, мы постоянно растем и меняемся. Вы когда-нибудь замечали, что отдаляетесь от человека, с которым раньше были близкими друзьями? Будь то из-за разных жизненных целей, постоянно меняющихся личностей или смены места жительства никогда не бывает легко отпустить кого-то. Перерастание дружбы также является признаком зрелости и способности понять, что вы хотите видеть в хорошем друге. Хотя это несомненно грустно, расставание с другом вполне естественно и в конечном итоге может оказаться даже полезным. Как вы думаете, вы еще можете спасти вашу дружбу или ваша дружба больше несовместима? Чтобы ответить на этот вопрос, вот пять признаков того, что вы переросли свою дружбу. Первое, Ваши ценности противоречат друг другу. По мере того, как вы идете по жизни и приобретаете новый опыт, ваши ценности и мораль меняются. Мы часто ищем друзей с похожими убеждениями. Поэтому если вы обнаружите, что больше не согласны с тем, что делает или говорит ваш друг, это может быть признаком того, что вы его переросли. Конечно, не стоит переставать дружить с кем-то только потому, что вы с чем-то не согласны. Но если это фундаментальные разногласия по теме, которая действительно важна для вас, вы можете обнаружить, что хотите проводить больше времени в кругу единомышленников. Второе. Вы больше не проводите время вместе. Проще говоря, когда вам кто-то нравится, вы всегда стараетесь найти для него время. Если вы и ваш друг регулярно придумываете отговорки, чтобы не проводить время вместе, это может быть признаком того, что вы больше не наслаждаетесь обществом друг друга. Возможно, ваши интересы, чувства юмора или личные качества перестали сочетаться друг с другом. И хотя через это больно пройти, это признак того, что вы переросли вашу дружбу и хотите найти друзей, которые дополняют и уравновешивают вас. Номер три. Вы не рассказываете друг другу все, как раньше. Как бы банально это ни звучало, но друзья часто рассказывают друг другу все. Если вы сдерживаетесь от того, чтобы рассказать что-то своим друзьям, боясь критики или непонимания с их стороны, это, скорее всего, признак того, что вам больше некомфортно рядом с ними. Дружба основана на взаимном доверии, общении и уважении. И если вы стали относиться к своему другу с опаской, то, скорее всего, пришло время попробовать двигаться дальше. В конце концов, каждый заслуживает того, чтобы иметь человека, которому можно довериться, не боясь осуждения или стыда. Номер четыре. С ними больше не чувствуешь себя естественно. Как вы себя чувствуете рядом с ними? Дружба – это здоровая эмоциональная связь с человеком. Если со временем вы потеряете эту связь, ваши разговоры могут стать скучными. У вас будет меньше энергии рядом с ним, и напряжение между вами возрастет. В конце концов, дружба должна делать вас счастливыми и приносить удовольствие вам обоим. Если она перестала быть устойчивой, это нормально. И вы можете позволить себе двигаться дальше. Номер пять. Остались бы вы друзьями, если бы встретили их сегодня? Вспомните, кем вы были пять лет назад. Есть шанс, что вы стали совершенно другим человеком, с новыми увлечениями, чертами характера и целями. Вы развелись и изменились. А значит, изменились и люди, которых вы хотите видеть рядом с собой. Если бы вы встретили своего старого друга таким, какой вы есть сейчас, были бы вы совместимы? Если ответ отрицательный, то, скорее всего, вы уже давно расстались. В конце концов, иногда единственное, что связывает двух людей, это их совместное прошлое. Процесс перерастания друзей и поиска новых людей никогда не заканчивается. Ведь все мы постоянно меняемся. Зная это, вы не должны винить себя за то, что отдалились от друга. Хотя вы оба можете приложить максимум усилий для поддержания дружбы, это обычное дело, когда люди постепенно отдаляются друг от друга. Это совершенно естественно и нормально.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 Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.